Поставчик, зачет. Да. Все, два четыре Да, сначала сначала первый, да. первый подход раскручиваем вот именно хорошо. А потом уже когда лежит. Можно обращать внимание на доворот. А, хорошо, давай, крутится. А, давай, лежи, лежи. Лежи, Все хорошо, все. Давай, все хорошо. Все хорошо. Что такое? Хорошо. Ой, ой, ой, ой, ой, Все хорошо, хорошо. Давай, тримай. потянул водичку. Лучше, чтобы он сам выкашлялся, но если не получается, тогда уже помогаем. Поддержали тебя, для... папа выкашлялся и все, это Теперь попробуем вот именно, чтобы он довернулся, да, просто Давай. на животик, не доворачивая. Давай, поработайся, поработайся уделять этого внимание Лежит прекрасно. А развороты сам. у нас Давай еще не сам еще не очень. Давай. Давай, сам развортайся. Развортайся. Хорошо. Давай еще разочек. Сам будешь разговататься. Сам развертайся. Развортайся. Развордайся. Развордайся. Сейчас сам показываю, развордайся. как, как, как заворачивается доворот. Зовем папу на помощь. Сюда. Если малыш плохо поворачивается на спинку, делать активнее вращение. Посмотреть, в какую сторону, направо или налево, ребенку легче. Бывает, что они такие правосторонние или левосторонние. В какое-то направление им легче делать разворот. Пока мы акцентируем внимание в ту сторону, где малышу легче поворачиваться. Когда это будет доработано, делаем уже как упражнение координационное и направо, и налево. Разные. Разные э, формы погружения, и по-разному малыш должен выкручиваться. Э, или сальта, или э, даже лучше делать... Вот эти движения, повороты в, в движении, в дорожках. Когда мы двигаемся, не на месте поворачиваем малыша, а двигаемся и в движении делаем вращение. Когда малыш двигается, ему легче выполнить этот разворот. Хорошо. Так, слышь, молодцы. Давай попробуем. Давай, сам Разрешаем, тоже самое важное, что если малыш не разворачивается, и у них, как правило, хороший объем легких уже к этому э, времени, поэтому не спешим, не суетимся, наблюдаем за задержкой дыхания ребенка под водой. Когда им захочется делать дух, они всегда покажут движениями. Им, э, и просто должен это видеть и чувствовать. Вот под давай, молодец, молодец. Вот, он выпускает. Да, ну. И слегка помогаем ну, ну, молодец. молодец Умничка да. Хорошо. Так, так, умничка Хорошо Все, Хорошо. Да. все, все Ваншан, перебратайся Еще разочек сторону, давайте Это вот, наверное, там, наверное, там.